Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Люблю отвечать на ваши вопросы, потому что, знаете, чувствую, типа, я такой классный, прошаренный чувак, отвечаю, такой умный. В реальности я сам задаю очень много вопросов. Ладно, что у нас там с вопросами? Есть они вообще или нету? Вопросы. Хоть кто-то пишет вообще нам или нет? Толщину слоя бетона для скал подскажите, пожалуйста. Благодарю. Толщина слоя бетона 10 см с армировкой. Плюс еще сетка. Извините, конечно, так мало кто делает. Обычно это декоративная штукатурка. Там буквально 2-3 сантиметра. Вот бывает еще тоньше. До 1,5 сантиметра. Вообще тоненькая корочка. Так делают в аквапарках. вот Там, где нагрузки надо уменьшить. Но у нас ландшафт вот. У нас подпорные стены, у нас э, конструкции, конструктивы, вот. обычно туда еще и насыпается земля, короче говоря, просто большие нагрузки, поэтому бетона идет больше, ну вот как-то так. Нужна ваша помощь, хочу стенки пруда бетонного подсветить для того, чтобы выглядели красиво, самой создать камни, покрасить. Подскажите, какую можно использовать краску, чтобы не навредить обитателям пруда? Наталья, скажу вам так, лучше внутри пруда, лучше камни не красить, вообще. Даже не потому, что вы можете навредить обитателям. Скорее всего, какой бы краской не покрасили, вы не навредите обитателям пруда. Потому что вода растворится, смоет, все это понятно, что после строительных работ нужно один раз, там, два раза пруд промыть, воду отстоять, но ну, дело не в этом. В естественном пруду камень обрастет самостоятельно водорослями, водорослями сине-зелеными. Вот. И даже какую бы вы краску не нанесли, водоросли самостоятельно, сами покрасят, сами покрасят камень. Вам проще, ничего делать не надо. Если вы прокладываете дренажи, трубы засоса воды и слива обратно, то предполагается, что в некоторых регионах возможно замерзание водоемов, а значит и фильтров, труб слива и дренажа. Что делать? Вы, как всегда, правы, трубы может порвать. Вот. Обычно это происходит, когда, к примеру, в трубе есть вода, трубе остается вода а с внешней стороны ее нету если же дренажная труба она же перфорированная вода только вода только и снаружи и снутри трубы получается даже если лед полностью все обмерзнет то давление будет и снаружи и снутри и в этом случае труба трубу не разорвет несмотря на это дренажные поля дрина, именно дренажные системы неглубокие которые мелководные надо сливать конечно вот если э пруд мелкий, то лучше его сливать. Дренажная система, там где низкие температуры, вот, э, дренажная системы лучше не делать отдельно, не, не делать отдельно для них дренажные поля, а делать прямо в теле водоема. На хорошей глубине ставить, ну, скажем так, не хитрый, но антиобледенительные, анти, обли, антиобледенительные, об, антиобледенительные, обли, антиобледенительные системы ставить. Вот. в условиях сурового севера нам ни разу не приходилось работать да, это тем не менее это мои советы, мое мнение я просто, я просто скажем так встречался с заказчиками да? я просто консультировал и обменивался опытом люди реально рассказывали, что перемерзает кислородная труба которая подает воздух то есть попадает, потихоньку замерзает намерзает, то есть вода получается, что воздух чуть влажный, как бы получается, да, и она просто внутри сковывает снегом, льдом, закупоривается, да, и просто, ну, перестает поступать кислород, и рыба вся дохнет, вот, и, и с такими ситуациями, как бы, люди вот сталкивались, блин, попаду, буду мудрить, честно, я понимаю прекрасно, что может произойти, да, буду уже на месте мудрить, что там, что сделать, мне честно скажу, мне больше нравится на юге работать, знаете, Пальмы, бананы, обезьяны. Друзья, спасибо за внимание. Я уже вот приехал на свой объект. В ближайшее время запишу еще ответы на вопросы. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Костя Юдин. Ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока. А, забыл, подписывайтесь на мой канал.